Так, друзья, всем здрасте! Значит, появился я на своем канале, то у меня больше недели не было, времени не хватало на все. Сараем особенно не занимался, бойню залили, и на том все, то есть занимался совсем другими делами. То опоросы, то забои, то пятые, то десятые, то просто бытовые, так сказать, нюансы. Значит, у нас по нашим конторкам нормально на стартовый корм они перешли очень хорошо без всяких там приставок то есть все нормальды у них я очень рад что плавненько плавненько и перешли они все хорошо корм сейчас подсыпаю им чаще ну, корм грубо говоря постоянно есть воду опустил сами уже пьют то есть пол самим поросятам именно по этим вопросов вообще нету. По сараю. По сараю мы залили после той аллеи в центре закончили заливку самой бойни, навеса для бойни. И на том все, грубо говоря, установилось. Сейчас начинаем приступать к... Засыпки песка клеток боковых и заливки самих клеток тоже. Завтра я планирую ехать по газоблок на перегородку. Нашел газоблок. Куб 1100 гривен в Харькове. Вот аллея залита, все высохло, все нормально. Сейчас песочком но ну, завтра начнем поднимать песком эти стороны. Также я завтра еду по газобетон, по газоблок, десятку перегородочный, прогнать тут перегородку полностью. Также еду покупать металл. Ну, потом, когда куплю, привезу сам металл. Покажу вам сам металл, какой я куплю там советские трубы, ну, нанесущие на клетки там 90-100 диаметр и чуть меньше второстепенные. Также там арматура, ну, все такое, то есть... Весь металл, который Мне необходим на На сам сарай Также мне говорили неправильно Заливать центральную аллею Ну, Друзья, вы думаете, я сам не понимаю Где за, где как заливать И где как делать Это центральная аллея, возить вон ту желтую тачку И ходить мне тут пешком Мне и самому Боре Да, Борька Мне, мне тут не надо делать Со щебнем Двойное армирование и так дальше, и тому подобное. Поэтому я тут сделал так, как посчитал нужным себе. Бойню чуть по-другому залили. А сами клетки вообще по-третьему зальем. <клёх> и вот мне, чтобы клетки заливать, нужно поставить напротив каждой закладной. На расстоянии двух метров у меня закладушка. Это тут перегородка клетки. То есть тут будет, к примеру, сотая труба. Сначала ее забурим, зальем. Потом между между этими трубами это получается клетка и будем производить заливку клеток. Только потом. Поставим несущие трубы, разварим эти несущие трубы со стенами, а потом начнем заливать. Ну и пошла, поехала дальше по накатам. Зальем клетки, поварим сами клетки. Также хочу пробить колонку сразу. Скважину пробью. И... И туда-сюда, я думаю, процесс недолго остался, поэтому как бы перестал я сильно спешить, занялся совсем другими делами. Сейчас приступаю опять к сараю. Буду там снимать какие-то видео, показывать, что и как я делаю. Это я завтра привезу металл-газоблок на перегородку. И также вопрос я решил по пластиковым дверям. Сюда пластиковые двери. На вход, ну, то есть, грубо говоря, в предбаннике пластиковые двери. И пластиковую дверь я нашел тоже сюда, в эту комнату, в кладовку. Полностью стеклянная будет. А тут половина стекло, половина пластик. Ну и пластика, она не так будет сгнивать, если тут там амиак сырости и так дальше. То есть вот так. Ну и надо мне пенопласт. дозаказать заказать не хватает на утепление самой кровли. И купить USB. Вода и отопление, я думаю, в последнюю очередь. Также я, ну, надо показать вам как-то, уже приобретаю светильники на освещение. То есть на общий свет, над каждой клеткой там у меня будет свет. И тоже приобретаю уже давно, по чуть-чуть тарюсь на освещение. Освещение будем делать сами, воду будем делать сами. По отоплению, единственное, если определюсь, что будет с металла полностью, регистры и котел. То есть там уже... Попрошу своего знакомого сварщика, потому что я ну, по сварке нормально, но трубу могу не заварить, так, чтобы она не текла. Поэтому на отопление придется нанимать специалиста. И новостей много, буду показывать уже в следующих видосах все новости, которые произошли. Сейчас просто попробую выложить видео, потому что у меня последние видео не идут. На Ютубе я выкладывал забой двойной. Оно не пошло там мне. короче, свои проблемы с Ютубом. Поэтому попробую это именно сейчас, что снимаю видео, выйдет сегодня или нет. Или опять же какие-то нюансы будут по каналу. То есть у меня сейчас канал, я так понял, на рассмотрении у самого Ютуба. Там написано, что рассматривают они что-то там. Ну, поэтому будем ждать, когда рассмотрят. И я уже понял, перед чем этот, грубо говоря, это остановка моего канала. Зачем, что и как. То есть все нормально, все отлично. Просто надо время переждать. Сейчас у меня буквально час, два, три должен быть опорос. Потому что пошло уже молоко. Потом покажу сразу вам несколько опоросов. Ну, я думаю, в следующем видео. Сейчас не буду говорить, какие опоросы, кто опоросился, что и как. Также мне, писали, мне спрашивали на забоях, которые вышел у Богдана на канале, забой двух кабанов одновременно, что это за свиньи. Это дюрки. Это мои дюрки, а тех, которых я покупал у знакомого, мне писали, это тех, которых ты покупал у знакомого, тех, которых у знакомого я покупал трех штук. Тех уже давным-давно порезали. Это мои дюрки, им там, по-моему, в районе 7 месяцев. Или 6,5 где-то так. Двух мы завалили, тех именно с той партии. И два еще дюрка есть. Кабасик и свинка. Это мы завалили та, что кашляет. И еще одну маленькую там, ну небольшую. У меня выбегает вот эта в клетке постоянно одна свинка. Кнопка. О, сейчас начнем. Давай кнопка назад. Давай. Опа. Все, есть. Надо поставить шикер. Так вот эти поросята, ну, грубо говоря, дюрок Петрен. Но не своеобразные. А то у меня порос был на днях сегодня купировка у них хвостов ставить железо откусывать клыки будем сегодня там вообще один к одному петрен один в один петрен если даже я не понимал бы что такое петрен в чистоте я бы подумал что это петрен и также советую кто берет именно мне часто спрашивают Хрячка там, с обычных поросят, вот, допустим, Машка у меня поросилась, с Машкиных поросят на хряка. Я не, не продаю двух, трех, четырех, пяти породных вот этих, не пойми, что то смешанные на хряков. С них хороших поросят не будет. Хряк должен быть там мастер, тренд, дюрок, то есть ландрас, ну что-то в чистоте нормальное. Если сам поросенок красивый, то это не обязательно, что от него будут такие поросята. Я это повторял сто раз и сейчас повторю. Поэтому я кастрирую, кастрирую всех кабанчиков, которые там трех-четырехпородный гибрид. Ну я этих покастрировал, так как я заранее решил их себе оставить. Это хотя получается в чистоте по трендеров хороший на хряка. Но я их так как всех себе оставляю на мясо этих, то я их всех покастрировал. Так да, сам по себе.. Хрячок бы был неплохой кантр, вообще идеальный. А те, которые у меня, ну, в том сарае, Апорос, там получается, э, ну, на вид, один в один, ну, Петрен. Смотришь, ну, просто Петрен. Все, уши такие, фигура, лысые, блестят. Петрен, ну, тоже не чистый Петрен. Поэтому мне там писали, нахряка можно у тебя купить. Я сказал, что нет. Нахряка такие не берут. Вот у меня получается. С этого выводка. Двух мы отсюда забрали за кололи. А это осталось двое дёрков у меня. Кабанчик кастрирован и свинка. Да, это он, свинка. Это кабанчик. эти есть, они у меня пшеничные отходы, те, что я покупал и горох и ячмень. Я бы не сказал, что много едят вообще, ну практически, так не сильно. Вот такие друзья дела. Так что привезу металл, привезу газик, потом расскажу, покажу по опоросам, по металлу, по ценовой политике и по всем другому. Поэтому будь будете в курсе, то есть не забывайте нажимать на колокольчик, когда выходит видео, вам сразу придет оповещание. И будете видеть, что я купил, почем купил, потому что я все цены по металлу именно начал рыться именно по металлу. Металл у нас там бы ушка 12, 14, и так выше меня естественно это не устраивает поэтому нашел другой вариант все тогда всем пока